Здесь так тело ощущается правдоподобно. Ты посмотри на это, а. Выглядит, как будто в Валве вот это все нарисовали. Блин, так и похудеть можно в этой игре. А это тебя друг, дурачок. Эй, ты, блядь, придурок. На, на, на, да, на, сука. Ребят, тут... Это... А, что это за херня? Вы агрессивные и и ведите себя прилично, блядь. Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и мы с вами находимся в новой игре, которая называется Works. Насколько я слышал, эта игра вдохновлялась Half-Life'ом, да, и разрабатываться начала раньше, чем Half-Life Apex, который мы так все ждем. Здесь тоже все очень сильно завязано на физоне. Отсылочка а, к Half-Life'у, ребят, как вы понимаете, да? Насколько мне известно, даже Valve сами досмотрели да, на эту игру, и, в общем-то, они признали, что эта игра очень сильно повлияла на то, как будет выглядеть Half-Life. Apex. Будем ее ценить, давайте погнали. Так, -с. что это такое? Заставон жесткий. Графон в игре, кстати, офигенный, так же как и оптимизация. Все ощущается прям очень круто. Я думаю, что мы не будем с вами смотреть полностью всю заставку. Это нет никакого смысла. Yeah, bitch! Ладно, давайте мне уже в игру. Традиционно прошу прощения за качество звука, братва, потому что, сами знаете, петличка — это не мой дорогущий микрофон. Здесь так тело ощущается правдоподобно. Ты посмотри на это, а. А, о, нихуясь, как я это сделал? А это рукой можно? Да. Все пальцы сжимаешь, и она притягивается. Сюда, раз. Это что такое? Блять, вы что, хотите, чтобы я все на английском читал, ребята? Где русский язык? Изи. А это что такое? Так, это мне надо ставить. Хорошо. Иза, Я гений, да? Очень большой осадок игры. Для меня лист, потому что не хватает русского языка, потому что и так ты немножко дезориентирован в пространстве, да, ты же играешь в VR все-таки. Это не так просто, как кажется, здесь. Понимаете, на английском. Я надеюсь, что нам не сильно понадобится это все. Я хочу сказать одно. Графон, конечно, очень крутой. И я не знаю, что нам нужно делать. Надо мне что-то раздолбать. А, тут и так открыто. Здесь нас учат, как я понимаю, прыгнуться. И за. Нас туда не пускают, я правильно понимаю, или что? А, нет, пофигу, нормально прошли. А за. В VR я прям совсем теряюсь и туплю, и, может быть, поэтому я не понимаю, что происходит. Судьба трейлер оружие есть, я очень сильно его жду. Хочется посмотреть, как оно ощущается при такой физике продвинутой, да? Блин, ощущается здесь все, конечно, очень реально. Ты прям, когда ее трогаешь, она прям... ⁇ уф, твою мать, как настоящая. Я не знаю, куда мы попали, какой здесь сюжет. Выглядит, как будто в валве. Вот это все нарисовали. И сам графон вообще стилистика очень валовская. Прыжок? Ха! Блин, ощущается так реально, что пиздец. Так, пока мне не это все обучение. Все обучение, все не очень интересно. Когда игра начнется, вопрос. Джамп, прыгайте вниз. Хорошо? Я могу прыгать с любой высоты, мне, типа, пофигу будет. Здесь можно реально вот так вот забираться, серьезно. Можно, кстати, так смешно цепляться, вот так вот пальчиком и висеть. Понимаешь, кто тут сильный? Ай! Ха! Ха! Изи, бля! А! застрял! Блядь! Ой, все нормально! Извините, пожалуйста. Блин, так и похудеть можно в этой игре, смотри, как прикольно. А это что у нас? Ага! Вот это я понимаю по кайфу. А, ай, блядь. Что-то глюкануло. Ага. О, какая красота ты зацени. А я не могу туда попасть? А, это фейк, прикинь. Это фейк. Контроль пальцев здесь, наверное, самый крутой. Блядь, единственное, что контроль э, больших пальцев очень такой, неудобный. Я буду худеть, пацаны, с этой игрой, я тебе говорю. Зачем теперь в зал ходить, когда есть виртуальная... Реальность, правильно? Конец? Скажите мне, что это конец. Ну-ка. Опаньки. Следующая дверь открылась. А, -а, -а, -а, а Сейчас. Изи. Так, головоломки, головоломки. И что я тут должен сделать? Я могу все покрутить, но да не могу тебя включать. Что такое? Что это за телевизор? Ой, ебать. Демонстрация головоломки. Музон такой модный начинается, смотрящий. Человый. Вы ч, охерели? Ребята, это длилось 3 минуты. Это готовое решение, а если мне пришлось думать, что я должен был делать? То, есть я запомнил, это вот это. Хорошо, я постараюсь вспомнить. Я постараюсь вспомнить, должно быть все хорошо. Так, наша цель попасть вот туда, ребят. Вон туда. И подняться наверх. Ай, а, а, а, блядь! Сука! Давай еще разочек. Не лажаем, спокойно, все хорошо. Во, Изи. О, вот это я понимаю человеческие возможности. Бля, я кому-то по настоящему лезу, я тебе отвечаю. Я надеюсь, я калорий столько же трачу. Я вниз и паду в самый, я не хочу. А, а, а. Тихо, тихо, тихо. Это была Так и что теперь? Такс. Ага. Слушай, я, кажется, неплохо вс запомнил. Поначалу очень непривычно, а потом, наверное, будет даже невозможно играть в другие игры, потому что там все сделано по-другому, да? а, Иза. Фак, нет, yeah, это было easy, на самом деле. Без подсказок я бы ни черта не сделал. ребят А что тут надо сделать? О. Ух ты, ебат, это что такое? О. Что, шмальба? Дайте пошмалять. Много оружия здесь. О, зацени. Ага. Нормально? Попал? я же попадаю, ну блин, что за херня? Во, десятка, ну... Вс в десятку. А как тебя выкинуть? Как тебя выкинуть? Ага! Рукой! А, дома прошел, лол! Изи! Ой, нифига себе! Это ГЛОК или что это такое? Отдачи, кстати, при этом все равно практически нету оружия. Так, я сделал потише игру, а то она орёт что-то очень сильно. МП5. Как-то так себе, если честно. Смотри, почти все в 10. Изи, видишь? Я же говорю, что здесь нету отдачи, ребят. Хотелось бы, чтобы немножко мотала пушку. А ты вот так ты зажимаешь, да? И смотри, ну все в 10 вообще. Это же изич шмаляет, оно клевое выглядит, оно клево перезаряжается очень. Видишь, ты, типа ты прицелился такой в десяточку. Зажал. А, вот здесь я уже, наверное, не очень попал, да? А если я с одной руки буду шмалять, вот так вот. Бля, я отсюда не вижу, куда я там попал, ладно. Так, это миличное оружие, насколько я понимаю все, да? На, сука. На, ха, На! ха. Ебать, как это круто, Ты хорошо, ха, Нормально? Не переживай. Это ха. друг ха, ха. Эй, ты, ха. Ха, ха, все, пойдемте смотри какой я убийца блять а изи просто пойдем ладно ты господи когда же закончится это обучение оно вечно ух ты нихуя что это за магро Уш. здрасте все закончили можно выходить ребят Ага, и здесь меня учат ключами открывать вставляем голубой ключ сюда он открывает нам дверь все изи такая музыка добрая, на любить музей. До свидания, спасибо большое. Это было easy. <рапрошу> <рошу> <рошу> <рошу> О. О. О. Ты трупаки жесткие. тут город, что ли, аж целый, серьезно? Братан, что с тобой, нормально все? Если сравнивать это с Half-Life, то это э, визуальный дизайн, да, и некоторые механики. Свойственные валовцам, по большей части. Всякий физон прокачанный там и так далее. Даже больше не то, что а, Half-Life, даже скорее Portal. Вот здесь можно опять подрачиться с физоном, я уверен, да? Вот здесь. Ладно, не будем этого делать. Я не очень понимаю, куда мне надо идти и зачем, но вот там вроде какая-то стрелочка есть, я вижу. пойдемте Здрасте. О, вот, там человек стоит. Lookout, будь аккуратней. Что с тобой, братуха? Опять грузчиком работать, твою мать. Не могу так. А! Ты живой что ли? Ну давай, ты что такой опасный? Давай, сука. На! На! На! На, сука! Поебальник у тебе дам! На! Ты сам тебя еще питишь! На, на! Ай, блядь! Захуярил! Бля, он меня почти пиздил, б твою мать! Ни херна себе, тебе оружие скорее какое-нибудь! О, смотри. Вот это лучше! А! Надо просто распидорасить это! Ломайся, сучка! Изи! Никого там нет? Ебат! Изи! Уровень погружения просто какой-то дикий вообще, совсем, ребят! Я такого нигде не видел, если честно! О! Смотри! Чтоб ты не выебывался больше! Ясно, это тебе за твоего друга! Ну-ка, вот берегись, мне говорят! А, а, ебать! Ай, ай, я живой, я умер, ай, я мертв. Первый раз меня убили. Да ну ты чё прикалываешься с самого начала? Может там я типа не пройду? Есть у меня какие-то другие валики, Так, тут мистер Пидер. Мы потеряли наш замечательный, идеальный, великолепный молоток. Вон он валяется. Беги! А, хуй! Во-первых, у меня есть молоток. Во-вторых. А, вот так вот, значит, это работает, да? Мне как-то надо отсюда. Не смотри. Ай, да блядь, да Эй! что ж такое? Бля, как мне пройти через эту херню-то я не понимаю, а? Давай попробуем другим путем пойти, потому что такое ощущение, что здесь нельзя пройти. Теперь мне просто никто не страшен, если что, я его сразу вырублю, да, например, вот этот парень. такой бессмертный блять. лежать нахуй а здесь-то и нельзя не пацаны мне только туда здесь надо думать мне кажется да вот так неудобно постоянно в руке держать вы себе не представляете так у меня есть предположение что надо двигаться быстро да а! все меня убили в сотый раз уже да еб твою мать интересно я могу взять э -э, крышку от мусорки и прикрываться ей вот я могу взять ее вот так смотри взять можно вопрос могу ли я прикрываться давай попробуем немножко видишь головой надо просто подумать да? арт ⁇ м ну-ка я гений блять ты понял блять кто гений ты понимаешь кто тут гений На, вот это прям портал-стайл, ребята. Можно ломать. Это Half-Life, блядь. Блин, вот теперь я уже не так сильно жду Half-Life Apex, потому что я примерно представляю, что там будет, прикинь. Мне нужны ключи, ключи я нигде не достал. Что там? А, здорово, братан. А может ты дверьми откроешь? Давайте подумаем, где тут у нас ключи. Так, а где мне найти ключ-то? Я что-то тут даже и не, не вижу вообще его. Так, может быть, вон там? Тут что-нибудь есть? Тут нет ни черта, Да. Ребят, тут... А! Что это за херня?! А! А! А! Где нахуй?! А! На! На, сука! Сучка, блядь! отпижу, отпижу, отпижу, отпижу, Блядь! На! Сука, ёп твою мать, ебучие хет-крабы, а! Это я покакал нафиг. Я взял патроны, но у меня нет пухи. Так, отлично, а где мне взять ключ-то? Я где-то здесь ключ, походу, пропустил, пацаны. Надоело. Вот, написано. Explore promotion rave. Где-то здесь что ли ключи или чё? Вот ключ. Вот. Ладно, не хочу дальше искать. Надеюсь, это все. Так, здесь голубой. Этот сюда. Там педик, кстати говоря. Так, где тут гей? Ай, блядь! Я ебнулся по шлему. Ну, сука. А ты вали! Блять! Твень. Опустили, чтобы нас не убивали, правильно? Вот эти две турельки. А здесь что надо делать? На! Да возьми ключ. Кот Феликс! Так, все тишина и спокойствие, нормально? Здравствуйте. Опа, опа. Ебат. Ебат. Что-то не подскажешь, мне надо сваливать. Здрасте. Там какие-то агрессивные ученые ворвались, шмалять. Здесь мы звали парня, закрыли э, к турели, чтобы нас не убили. Какими молодцы. Какими, какие мы, а? мы блядь, молодцы, да? Вопрос, куда нам дальше здесь? Из этой комнаты. Вот здесь пройду. Прыгай. Подожди, убери эту хрень, ладно. Пролезет? Изи. Стойте там, ребят. Ладно? Мне нечем с вами драться. Где мы? Ебат, это что такое за наркотики? Надо лезть по лестнице, да? Так, хорошо. Куда мы полезем, вопрос? Блин, слушай, я уже есть потный, можно неплохо похудеть с этой игрой, я вам скажу. Такое ощущение, что я... Здесь уже был. Что там внизу за какая-то ЛСДшная? Опаньки. Так, не, погоди. Да бляски рот, серьезная. Засада. Поднимаешься-то, да? О, а вниз к нам нельзя, ребят. Нам надо как-то попасть сюда, да? Так, головоломки пошли опять. Великолепные, да? Я же никак в жизни не успею, да, здесь пробежать. А! Ебать! Слабого мы здесь же, господи Я иногда так туплю, я прям не понимаю, как я, сука, до своих лет дожил. Здесь надо головой думать, да, ребят? Это я, блядь, не умею. Ага, подожди. Да. Извините, до свидания. О, ебат. Сэр. Прошу. Проследуйте нахуй. Красиво. А, смотри, смотри, смотри. Ну-ка. Во! Нет, а? А, нет, нет, нет, давай, держись, нет, а, а господи, здесь безопасно. Да, я скажу, тут надо головой немножечко своей думать, чуть-чуть, невнимательно -чуть. быть, что самое ужасное. Хорошо. Так. Тикань. Вставай. Да. Теперь. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. О! Сейчас мы неужели? Будем стрелять во врагов? Так, здесь уже не неподвижные пидоры, здесь уже нормальные. Ух, ебат. Не наступай на улицу. А что он мне делать? Без своей он говорит. Вот так? Чтобы меня эта херня не забрала. Все. Здрасте. Блять, я, как всегда, очень хорош, ребят, в стрельбе в Виаре, я не знаю, я всегда был хорош в стрельбе в Виаре Вот, на мышке не умею ни хрена, в Виаре умею, как батяне вообще убивать Фига танцуешь? Ты нормально, братуха? Ты что такое, спотыкаешься просто? Подходи, педр! Изи! Привет! Ха-ха! <смех> <смех> ну и кто этот батя-убийца? А здесь закрыто, слышь? О! Вот куда мне, видимо. Здесь ничего нет. Нифига нашел. Секретики, а? Забрали. Ты видел, какой я, искатель секретов, великий? А? Умеешь так? Привет, ребят. Вы агрессивные и ведите прилично, блядь. Иначе, блядь... Пьяницы, сраные. Он стал Я, ну, я тебя убил? Нет? Тут в обр... падает. А, этот ты -то тоже получается не умер, да? Изи, офисы. Здравствуйте. Нам нужен ключ здесь, правильно? Чтобы пройти туда. Давайте посмотрим, как ведет себя здесь стекло. Плохо, потому что оно не разбивается, а должно бы. Ну ладно. Здесь такой бред написан, ребята, либо я очень плохо знаю английский, когда я в VR, либо там написано какой-то бред про чуваков, которые выращивают арбузы. Что за хуйня, блядь? Видишь, ар арбузы здесь. Мэлон, это же арбуз? Или со мной что-то, блядь, не так? Здесь тоже нужен ключ, у меня его нет. Двери-то закрыты. И ключа-то нет желтого. Так, я туплю, пацаны, я уже не знаю, что делать. О, наверх могу пройти? Не могу. Блять. Хорошо, патроны-то мы забрали, а ключ-то где, ебат? Может быть, здесь где-нибудь? Ни хрена тут нету, пацаны. А где он может быть-то? Сюда мы здесь же все посмотрели. А вон там чё? Вопрос. Пойдем к этим пацанам сходим. Ребят! Иди сюда быстрее. Давай проверим, это хренотень едет еще или нет. Подходи. Ничего нет, она уехала, да? Так, пойдем к твоему другу и посмотрим, что там. Здорово. Здесь ничего нет, здесь просто патроны. Что я могу сказать, ребят? Игра очень круто, ох, блядь. Ух, ебать? А, а я успел! Ух, ебать, я успел, пацаны! Я сейчас вот это все расстреляю, попробуй здесь ключ найти. Вдруг где-то тут. Если нет, то я тупо сдаюсь. Графон Физон великолепный, атмосфера в игре очень крутая. Конечно же, очень видно вдохновление Half-Life. В целом, мне, конечно, очень понравилось, офигенно все это сделано. Будет забавно, если ключ был тут. Блять, здесь арбуз. Арбуз, блядь. Я так и не нашел этот блядский ключ, я все обыскал, что мог. Да, понятия не имею. Как выйти? Если вы вдруг знаете, напишите в комментариях. Также напишите в комментариях, поставьте лайк обязательно, если вам понравилась э, игра. Если вы хотите продолжение, возможно, пройдем ее на стриме. Напишите в комментариях, Артем, давай, блядь, это дерьмо на стриме, будем играть. Вы будете мне помогать искать ключи, вы будете помогать мне э, решать головоломки. Обязательно поделитесь видосом с друзьями. Если хочу, чтобы набрал больше просмотров, то что чем больше просмотров, тем больше шанс того, что я продолжу и там, э, поиграю в эту игру на стриме с вами и так далее. Своим отче было проще, чем я думал. Ха! Что ж, пацаны, заканчиваем на самом интересном. Правильно с вами? А! Здравствуйте, сэр! Иди сюда. Ебат. Закончили называется, да? Минус, ёбки. Короче, стоп. Конец, конец, ребятки. У меня садятся контроллеры. А мне надо монтировать этот видос. Игра клевая. Сезон просто революционный. Поэтому, ребята, хотите на стрим? Давайте наберем 200 лайков на этом видео. И тогда мы с вами обязательно с вами поиграем в эту замечательную игру на стриме, пока мы ждем Half-Life Apex, который у нас, конечно же, тоже будет. Так что давайте, ставьте лайки, делитесь видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Хотите больше VR, хотите именно эту игру? Пишите обязательно в комментарии. Ну, а я на этом заканчиваю. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Всем жестких респектов.